Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова. И я сегодня хочу вам рассказать, как можно сделать слайды с нужным размером на Google Диске. Итак, мы заходим в наш Google Диск, нажимаем на слово «Создать», «Еще», «Google рисунки». И у нас получается вот такой вот квадратик. Если мы будем делать прямо на этот квадратик картиночку, то этот размер не соответствует размеру для слайда, чтобы мы его разместили на Ютубе. Поэтому мы загружаем шаблон, то есть ставка, нажимаем, нажимаем «Изображение» и выберите «Изображение для, для загрузки». И у меня в документах я приготовила специальный шаблон нужного размера. Вот он есть. Мы его загружаем. И вот смотрите, у нас на наш рисуночек наложился вот такой шаблон. Что мы делаем? Мы его сдвигаем в уголочек, прямо в уголочек ровненько. Появляются вспомогательные линии, которые позволяют видеть, как ровненько вы это сделали. И нажимаем на нижний правый уголочек. Даже не нажимаем, а просто подводим. Нет, все нажимаем. Нажимаем. Вот видите, появляются такие черненькие э, полосочки. Вот за эти полосочки мы можем уменьшить наш существующий шаблон до нужного нам размера вот. доводим отпускаем и у нас получился шаблон нужного размера теперь что мы делаем дальше а, ну естественно вы загружаете все что вам нужно это мы просто вот так вот вырезаем нам он не нужен сам по себе шаблон у нас остается вот такой обычный стандартный шаблон на который мы можем уже Загрузить фон, залить его фоном. И загружать дальше все, что нам нужно. Теперь что мы делаем? Мы сохраняем его файл. Скачать как. Изображение Эпок. Библиотека видео. Новый рисунок. Ну, пусть тут побудет. Так, сохранить. И теперь мы идем в контазию. Вот. Мы зашли в Фантазию, делаем импорт медиа. Так, он у нас, где был видео шаблон, туда мы его загрузили. Вот он у нас шаблон наш. Вот мы его загрузили и отправляем его на первую дорожку. Выбираем естественный размер 1280-720. Окей. Okay. И смотрите. У нас шаблон стал не по вот этой вот границе, которую мы выбрали. Что мы делаем? Мы за уголки, за уголочки мы растягиваем этот шаблон до нужного нам размера, и он станет ровно без куда-нибудь заездов на, на, на нужную нам площадь. Причем рисунок не пострадает. Все пропорционально. То есть просто увеличится все в размере. Вот таким образом загружаются, делаются слайды очень быстро. И загружается на YouTube. Естественно, если вы захотите его же, ну допустим, давайте его же загрузим. Вот сейчас сюда, да, рядом, рядом его же загрузим. И посмотрим, как он будет выглядеть. То есть, допустим, это у нас вторая картинка. Он точно такой же маленький, да. Мы его точно так же растягиваем. Точно так же за уголочки аккуратно, потому что ну, здесь в принципе все равно как вы растянете, он все равно растянется и встанет как нужно. Вот вот таким образом делается слайд-шоу в программе Камтазии с помощью использования Google Диска. Подписывайтесь на мой канал, приходите ко мне в команду, в первую линию. До новых встреч!